Всем привет! С вами Крутекс и это очередной цикл, который, на который я забью через Парк 7. В нем мы будем играть в мега охренеть просто как э -э, чертовский хардкорный мод под названием Interfirma Крафт. Ну а чтобы жизнь была чуть проще, в нем еще будет бэпэкс. Точнее есть бэкпэкс в одном цикле. Смарт Мовинг, хотя на самом деле Смарт Мовинг предлагает даже сам автор тарафирм Крафт. Что... Вот вы можете слышать, что есть а, Матмас, видите, что есть Зан Что еще да, вроде больше ничего нет. А нет, нет, еще 10 Тарнатор. Не помню точно как он там называется. В общем, много чего есть. На немного чего есть. Всего здесь 12 модов. Это включая все эти системные моды, типа Forge. Оптипайный и В общем, где 12 модов пишет. Forge в менюшке. И сейчас я собираю камни! да да да да да я собираю камни. просто вот камни. не глушь, камни. Вот, вот эти вот камни. а что за баги священни? почему они их сих пор не делать? поскольку террафирма крафт работает только на 152 я сначала окут 152 я поставлю сюда свой мега текстурпак и шейдер потом я вспомнил что мой мега текстов пак мне ничему поможет потому что э, здесь абсолютно все блоки другие здесь наверное то здесь даже вода другая ну, текстур то может на изы дефолт но другая вода в общем су что здесь все текстуры могут все текстуры блоков перерисованы Um, Если честно, я даже не помню, с чего начинать. Я в последний раз играл второй раз. Первый крафт год назад, даже больше. В середине лета. В Насколько... А, все, я вспомнил. Вспомнил, что нужно делать. Помню, нужно... Нужно ломать палки. Отлично. Отлично, мы ломаем палки. палку. Ай, блин, это что, ж... это ж релифницы? здесь нельзя, а попал, которые еще и ветки как. Ой, блин, я ж забыл. Вау. А ты, ж... блин, я ж забыл перногнать, как то А как с мартомогом? Знаешь а здесь вроде здесь там там там там там еще крафт гайд есть что такое и я не знаю что это и... не а где не, смарт мобин все понимаю ну правый есть смарт мобин Hmm. Hmm. Hmm. Да, парни! И не парни. Да круто, я забыл... Резархивировать... Я ж забыл... Забы... Каревое дерево. Я ж забыл, что... Тебя ж в середине... Здесь же нет регены хп. Никакого. Вроде. Бы. Есть, насколько <с topics> я помню здесь хп вообще не репетирует ну только смерть вроде бы я что-то думал о том чтобы сделать такие сабмод добавляющих облинками что можно будет так это... придумать помню... блин я не помню это реально он был, что, конечно, чем можно ставить, 1 хп. Полтора года назад. М -м -м -м. Да, я еще забыл, что здесь вообще нельзя рубить листу по Майнкрафту. Ну, а теперь можно и выиграть. Еще такая плюшка с ХП. Здесь ХП, наверное, где-то тысячи, легкого того, поэтому урона от 1 хм. А напомните мне, как вообще щи... делать. Я что, сейчас не записывал то, что я говорил? Ладно. Итак, парни, не те, которые не парни. Забирал камешек. пам. Еее, это топор! Теперь у нас есть топор! Так, давайте теперь получится рубить дерево. Прошло примерно 27 минут, и мы срубили два дерева. И ночь наступает! Поэтому нам нужно... Нам нужно бежать. Иного варианта нет, поверьте. Нет, можно, конечно, попробовать. Здесь в принципе, в принципе... Давайте даже лучше здесь. Так, лопата... Нужно лопату сделать мне немного попыток, и что дальше да в щи же у вас как лопата делается, так все уже совсем все плохо так так нужно как можно быстрей быстрей о а, кстати Видимо, это был баг, раньше его пофиксил. Давайте сделаем вот три копья. Теперь выкапываем наши <реклышко> мужчины. Все будет моим домом. В принципе, лес, в принципе, неплохо. В это время, думаю, пройдет. Деревянный подпорт, блин надо бы поставить. Это все нахно блалится. Да меня блалится. Что произошло? Все молодцы, я. Я надеюсь, что все будет. Все нормально пока что. Так, давайте теперь попасть Вот, пол. Блин, все поменяли. Опять. Так, понятно, шифтом, шифтом кликаем и ставим сюда бревнышки. Правда, их мне не хватит. Что плохо? Так. Ой, блин. Не падать, с такими... нахрен издевательство прям с ним mm. вот, в любом случае это уже лучше а, давайте попробуем сейчас попасть срубить mm. дерево Попасту срубить дерево, да, конечно, круто, я сказал. Так, отлично. Отлично, мы срубили дерево, теперь бежим, бежим, бежим, бежим. А ну жгинь скотина. И да я был прав, у них по 10 хп! Ши, багается, я точно, почину... Да, у них полторы тысячи хп, блин, дохни скотина! Это не понял, что я ему что с.. понятно. Так.. Ну, в принципе, я думаю, можно считать, что мы более-менее в безопасности. Давайте сейчас сделаем так. Да. Так отлично у нас есть планки, которые делают такие планки нам Это пока что. Или... Нет. Нет. Значит, нам придется делать так. так требует жертв. Давайте еще один герал. срубим. Вот ладно. Дабы рубить деревья по посту, надо, надо выбирать, можно, более большие деревья. Почему на самом деле идея с тысячами ХП меня не слишком радует. Не знаю, почему даже, просто не слишком радует. Чё? Ну, ладно, я надеюсь получится. Да. Еверстак. А узнать, что этот сейчас нужен, <Amanda> так что мне вроде бы ничего сейчас не нужно. Но Давайте камешки уже есть. Давайте сделаем нож. Так ну, а что опять сейчас пару? Да здесь походу все вообще жестко. Чего? Все замечательно, только хрень не мог достать на нож. Походу прям точки. Камень, камень может сломаться. Это... Надо вообще аккуратно это делать! наконец-то делаю нож... Так, там по-моему с помощью него что-то можно делать... такое ...нужное. Ну, попробуем что-нибудь сделать с помощью него КРИПЕРА 60, а то это было по-моему, по... а не по 40, то есть, да, он помощнее несколько, помощнее бьет. Ну, ладно, я, я так полагаю, нам ничего не остается, просто ждать. Так, вот, можно? Понятно. Ну собственно, это помешает зомбакам пройти. Да это даже круче, чем в реповре, блин. Правильно? Конечно, ну, все равно не полезет, а здесь. Криво, конечно. Для первого раза. Ну ладно, давай теперь делаем оставшиеся палки. В смысле полланки. Ну, Дирево может понадобиться. Ранка, так... Не круто. Ладно, ждем. В общем, давайте следовать гайду каменного века нам нужно сейчас найти немного нет много ну, ну давай правильно иди на солнышко не подходи ко мне с хатина ты больно бьешься он так нам нужно найти глину. И нужно сделать даже не новый топоры, а парочку новых топориков. И опять камни заборолвать. Давайте еще пока я поделаю топорики. А вам скажу, что я... Что сделал 4 топорика и поставил инвентарь X. А теперь... А, да, так. Я, пожалуй, все же... Ну, надо 5. Чтобы не нарушать мой прекрасный статус. у есть забирал свое дерево потому что оно пригодится и повалим отсюда пока безобидно что так надо забрать и этот по моему так, в общем так по-моему в инвентаре был то mm. ну вот покидаем свой лагерь так у меня даже есть несколько, ша... несколько сашинса Этих деревьев, так что можно и не париться, если хотите, чтобы в дальнейшем. А. О, да, отлично. Там что-то другое. Там... овцы. Мне овцы весьма нужны, только интересно. И ста их кучу кожу, как не получить шерсть, может быть мне как это блин, не нужно. А, вот блин, вот это правильно, козье мясо. Ну труды к этому ладно так в этом сейчас пад страшно шли да кстати при подбирании камней лучше реально бежать и подбирать потому что при их подбирании можно рандомно получить труду то что ну, в общем, просто добегаем, да, подбираем, и собственно это начальник, как раньше так было, я не знаю, что сейчас, но раньше это был именно такой начальный способ собирания руд, потому что без руды, то есть хотя бы без выснутого кирки, вы не пойдете копать шахту. Каменные кирки сейчас в принципе нет оу, столько Ну, знаете, я не буду тратить свое оружие, тратить силы на убийство тихове в данный момент это несколько не похоже они дохнут не от демиджа а от какого-то скрипта я в них попадаю потому что ну не слишком а нет нет просто им реально как много демидж почему <звы> эм, не важно нет важно но не важно все равно важно о отлично свинки свинки свинки Это уже стоит реально побить а эм, смотри. что за 3 вот свиней реально стоит побить потому что это вообще моя хапка да не бегай ты пырок Не Нересайся, упырок! А, да, вот как видите, нормально, так мясо с них падает. Чуть выше, наверное, надо выстрелить. Эй, упырок, парись! А копии кончились. Вариантов немного. 12, 13, да что за бред? Слушай, по факту сделаю еще 10 копий. Не бегай ты, пура. Ну вот, у меня нет людей. Почти нет Что же вообще какой-то мутяшный герой? тело с орудием что блин здесь вообще просто какой-то стоп надо же сначала я даже забыл не я помню что если сам... не так хан как бы давайте соберем все блин дабы можно было их провести в случае чего вот вот это дерево это сикое я думаю его можно признать лучшим деревом второй фирмы Харт. а это white Такой такое средненько дерево но мне не нравится само дерево везде ну, у меня след фейс как основной так и для карафильной текстуры. Но ну, я думаю взять какой-то реалистичный текстурный дерево. Ну, боже, на опять ночь. Я предлагаю заночевать сейчас на дереве. Потому что, ну, лучше, просто. Если пытаться здесь идти в бой, ничего не выйдет. А как-то мест где можно было бы мне сейчас спрятаться, особо нет. В общем, скелетов здесь тоже особо нет. Ну, нанести нельзя бегать, это для меня, в длина. Ой, у меня тут герой, сейчас заберемся. Ламм, да, ожидаймо. Почему бы нет? Пу -пу -пу -пу. Давайте огородим себя палками из ясеня. Я только сейчас понимаю, что из этого можно сделать вполне так угменяемую лестницу. А -а Ай, блин, тебя же в щи. Так. <с> Моя ясенная лестница... Пам! Блин, ну сложно По этой ясеной лестнице будет лезть так. М -м Опять Я что-то нацепляться не, не могу Потому что это не совсем блок, что да. Может и понижку ставить. А то следит тогда. <мес> и отлишний вообще. Я кривой. Думаю, что все эти снайки. Теперь я что-то упираюсь, и за не могу Ну Вот, как видите, почему-то смарт не цепляет. Хорошо, будет не лестница. Так, что за звуки? Ну, ладно, ладно, хрен, соберем. Да. Вся, блин! Я победил. Так, давай, давайте теперь... Сюда... Да, да, да, да, я победил! Чё, главное, только... Опять не свалить. Блин, два дня безлига уже. Пешка. Нет, не... Да, ладно. надо приевидь на какой высоте это как делать, чтобы правильно бить, уже еще их поставить. Я думаю, в такой дурке я не смогу провалиться. Но на самом деле, еще просто ржавчины. Не жду, вы это понимаете. Хотя, кстати, я скажу так, это весьма атмосферно, такое строительство. Ну, теперь давайте просто ждать. Извиняйте, но из-за ограниченности своего времени в данный момент я забрался высоко, где меня не смогли бы найти, и подождал немножко. В общем, в конечном итоге я просто писал время. Да, у меня включены читы именно для такого случая, потому что я, конечно, все понимаю, я, вообще не могу я просто ждать. -то. Я думаю, вы меня поймете. Поешь. Если я даже буду прописывать время, то не так, что... Значит, наступило... Не, еще не вор, давайте день пропишу. да, кстати. А можно же было копию просто поставить. его срубил, Сколько же я уже... Релоудил в запись? огромное количество раз Нет. кажется ли как-то медленную дымку понятно надо пожалеть все серьезно делалось так Вот дерево как раз кстати. И жарится это все вот именно так. Сначала разогреваюсь. Сикомор. Я даже не знаю, что за дерево, но не слишком оно горячее, поэтому готовиться будет долговато. Давайте так. Добьем инструмент, не нужен. Не бегай ты не видишь, я медлительный. Да да, ты же их задом конечно, ты можешь видеть. Убейся. Ну, наконец <гум> Я понял, что за нахрен. Я медлительный из-за того, что я пить хочу, блин. Ладно, озеро он там. Я думаю, мы дойдем и умрём. Наверное. Может быть. Так, ну, надо вернуться как-то. Забрать все. Положить еще. Вот это вот дико неудобно. Потому что неудобно. Потом... Потом, век закончится, начнем с еще кончить. Ну, на самом деле, даже назвал то, что сейчас присутствует не каменным веком, а каким пещерным веком. Mm -hmm. Потому что у нас даже камня не было. Ну, вот. Так куда лучше. Поели, попили. Давайте тогда что ли Хотя нет-нет. Так готовить еду это просто... Издевательство. Давайте так, просто чтобы не дорогу хотелось сделаем так видите потихоньку греется греется греется греется вот тут геру полностью страчивает все слово мясо стакает все прикольно можно узнать ветку огни но это уже добавляет другой мод на торнадо прода сами торнадо отключены. так я вроде камешков собирал немало посмотрел что у меня есть вообще куды нет понятно плохо эм, не интересовал еще же мультяшный территорий Первый такой вижу, в принципе, первые. Mm. Твоюшу мать. Mm. Так, давайте быстренько разрубим. Точнее, собираем быстрее, которые могут быть саженцы. И дерево это зовется лайт л. Я даже не знаю, что такое л на самом деле. У меня заполнен инвентарь полностью. Варианты либо что-то выкинуть что не совсем вариант. Может мне увы ходить? Mm. <laughs> да, и меской новый плоть, мы взяли мясо. Льня, плоти, льня. Кострожигалку можно выкинуть. Дерево можно выкинуть, оно ни к чему на данном промежутке времени. Ну эм, ладно, я займусь костром. Вот это прикол. Ладно, давайте, дабы вы не убивались страданиями от многочасовой серии, на этом закончим. Первая часть выживания в каменном веке заканчивается.